Вот у нас какая я, птичка, невеличка. Уголок подними. Вот так, такой вот у нас экземплярчик. Это у нас не несушек, да? Не знаю. Да, это отрежих не сушек. А что он не, не стоит -то? Не хочет. У повоз за перепугаться. А рядом еще одного похоже. И оба убегут. Не улегать. И вот. Эй, хохол подними. чуть так будет? Вон ты. Совершенно не видно. <связь> а -а -а. Это у нас от Павловского петуха. А может от обоих сразу? А может черный ту курицу, эту полоску? В итоге вот Пять. такой, вот такой вот. Ладно, убирай. Чуть -чуть -чуть. Не трещай. у нас там? Да, да. Это просто птица. Да, это вообще. Это черные пули. А тоже с щупчиком будет. Вон пробивается. Вот тоже с щупчиком будет. Спой, птичка. Не хочет пить. Думаю. У этого тоже лапы черные? Не знаю. Да. Тоже черные. Думаю. Ну курицы у нас черный нет, у нас только черный петух. Все, поехали. Ещё, да? Это точно от Павловского. Ч, он не слезает? Страшно. Это от Павловского. Я тебя поверну, как на. Нам бы ноги посмотреть. Ножки никто не показывает. Ножки, вон у нас какие ножки. оперенные. Молодец, молодец. Вот стой так позируйся. Такой вот красавец. Все, убирай его. Давай там кого-нибудь. Еще. Смотри. Привет, все, я уже, ну, это, вот воспитал, с меня пока. Я еще отцени. уже сгребнем. Это орел тоже от черного. У этого не немохнатые Не Немохнатые, зато чубчик есть. Так что непонятно от кого. Это от павлина. И чубчик, и гребень и все сразу. Такое. Это сразу видно, что петух. Петух. Чубчиковатый. Надо свет как-то будет поярче сделать. Тут, тут, тут а ключи, так включили тоже будет. А -а -а. Ладно, этого сейчас снимем, так я И Кто тут? Коробочка у меня вгодятся. Вот она попала. Наверное, рыжий. Ну вот эта вот расцветка мне нравится. Искала, искала в интернете, не нашла ни одной курицы с такой лапы, лысая, розовые Лыса розовые лапы. Но расцветка красивая очень. Красивая. Все искала, искала, не могла найти. кого такой цвет? Чей такой кукушон? Может, нам кукушонка подложили? Мордочку-то покажите. Не, не стесняется. Да куда, куда я? Куда? Вот так вот делаешь, раз. Орел. Голова еще не оперелась, это петух, наверное. Большой, смотри какой, да? У меня их все маленькие. Это убирай. А самого смешного в последнюю очередь. Какой самый смешной а, Который в этих. Тут есть еще один такой смешной. Что? Да. Это гриф. Это что-то и этот. Вроде и гребень там проклевывается спереди. И черные Это точно тоже на Павловского похож. Лапы от мохнутых. Лапы мохнатые. Сам показывал, кто ноги. Лапы мощные. Че, уже сам полетел? Ну давай, шуруй давай. Давай, давай, только не на печку. Сейчас смотришь что. Может ты сокол? На ходу пойдем. Ну что там боком как-то его и не видать. Я Такая себе. вот у меня экзотическая птичка, такие экзотические курицы будут. <связать> Прикольно. Да. Все, давай, жирку. Что сиди там, сиди, все нормально. Вот, еще есть полярная курица. <связать> <связать> <связать> да. Это у нас похоже на совенка. На куропатку. На совенка она похожа, он вон спереди. С Богом, а подходит. Да. хорошая. Вот такая вот у нас расцветочка. Пока папы разбирались, за курица рыбывая. Так что вот... но с черной. Вот так вот от несушек, от простых, вот такие интересные экземпляры получаются. Это неразборчивая связи. Вот отвеча. Э? Беги. Полярно. Так, и сюда тоже орел оригинальный. Так, тоже. Красота. Вот такая вот. Это да курица, наверное, будет. Ну да скажи, что они. Это будет курица. Такая вот расцветочка. Ну, давай, пой. У меня даже кур таких нету, какой расцветки, у меня цыплята. Что, может? может, новую породу вологодскую выведем. Ой. Таких тоже почти два. Только она там рыжевала побольше. Но это все равно, это больше на Павловского. Второй похож. Это лапы лысая, черные Пальцев... А то он щеки какие. <свят> щеки знаменитые. Носик черный. Мяу. Так. такие вот цыплятушки. Что там? Тут все черенки. Ой, их хвоста поднял. Сейчас типа. а, Пингвиненок. Вот, а второй черный шкаф. Кто нагорел? Что она горел? А этого лапы. Мохнатые. Чуть. А Черные. Значит, черный петух. Очень любил. Паску курицу. Хотя, что, вас разберешь. Uh -huh. По-моему, кто-то отвлекся и там произошел полный разбор. Да ч ⁇ и в камеру-то смотрите? Э, дети. Фокус. Да. Как-то так? Все, сидим там. так. Раз, Возьми другой листочек. Он там сзади тебя это. Там сзади меня коты. Просто возьми его, а эту вперёд. Заклеил. Лайфхак. черненький. Это уже помесь с этими с малинами. Ну ка, пальчик прямо ставь. Это поместь с малинами. Спереди. Вот этот у нас тоже чуть-чуть с чупчиком. Вот такой вот представитель. Ленивый. Лапки черные, не мохнатые эти лапки, да? Ну, да, не мохнатые. Вы что, определили себе место, да? Куда можно ялиться? Папка у нас новый войска сделал. Раз. Два, три. Опа. И чисто. И чистый листочек. Да. Теперь берем вот такой. Не мах. ноги только маленький. Маленький. И что-то две волосины на башке. Пятно белое. и ты куда собрался-то? Это малина с этим. Да, с Павловским. Это маленький. А вот тут, братан, есть. побольше. больше. Вот это разница. А это просто петух. Ну. Не просто петух, это петух в два раза больше. Это это явно курица. Она раз так это ведь на тебе. Подарок. Это явно криково природа. Да, он какой, я с рябиной иглок, какие эти yeah. шаровары. Да. Все, это два последних приключения. Вот такой вот у меня товарищ. Этот -то это, а этот-то желтарот еще. Это маленькая копия. А это это большой. Какой-то белопянышко на пушке, которого нету. Но судя по голове и по выражению глаз, это петух. Ну, как клюнька тут, бульсовую курицу. И вокруг, вокруг глаза, вон, окантовочка белая такая. Я даже не знаю. Это, это в 70-е годы эти, как они хиппили. А -а -а -а. <решиваю> пипец. <с> <решиваю> <решиваю> Ты хоть встань прямо как стол, так и стоишь. <решиваю> а как прямо отвратишь. О, орел. Да. Так что вот такие вот чудеса у меня получились. Кто в кого, кто от кого будем разбираться потом, когда подрастут. Ну все, убирай их. Все, больше нету, да?